Вас. Мы рады вашему участию в очередном вебинаре, в учебном вебинаре в рамках проекта президентского гранта Межнациональный женский диалог. И тема у нас сегодня напрямую связана с темой нашего гранта: это женщины в национальных традициях. Тема очень важная. Почему? Потому что строить диалог, строить межнациональный диалог необходимо понимать и знать, чем дышит соседка, соседи другой национальности. Очень важно понимать место женщины не столько в религии, потому что, ну что греха таить, не все мы дошли до Всевышнего, у каждого свой путь, а важно понимать женщину в разных национальностях, потому что наша страна достаточно уникальна, количеством тех национальностей, которые проживают в нашей стране. Я вот думаю, в Волгограде, допустим, проживают представители более 120 национальностей, и взять любой город, это же уникальная на самом деле страна, и живем там мы мирно, но если мы будем понимать друг друга, если мы будем знать наши традиции, то, наверное, общие вопросы социальные решать нам будет намного легче. И сегодня мы пригласили к дискуссии, к учебной, прежде всего, дискуссии экспертов, которые будут принимать участие, и мы очень просим вас, чтобы то, что происходит на вебинаре, не было односторонним, чтобы диалог наш был не столько наверное, сколько дискуссия. Мы ожидаем от вас и дополнений, и вопросов, и реплик. Это будет здорово. Это можно сделать двумя способами. Через чат, где вы здороваетесь, можно задавать вопросы и писать то, что вы считаете нужным. Или сверху над чатом с помощью ручки который вы видите, нажав на ручку, вы даете знак о том, что вы готовы и хотите вступить в наш межнациональный диалог. Затем, для того, чтобы вас видели, вы включаете рисуночек с видеокамерой и, нажав на микрофон, все это становится зеленым, мы будем вас и видеть, и слышать. Это я повторила ту инструкцию, которая необходима для участия в вебинаре. И сейчас я с удовольствием предоставляю слово той женщине, которая сидит рядом со мной, потому что мы в Волгограде, и мы работаем с одного компьютера. Это Донакария Лилия Ричарди, кандидат философских наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин Московского финансово-юридического университета Московской финансово-юридической академии. И я включаю, наверное, да, демонстрацию экрана нашего, потому что Лилия Ричарди подготовила, подготовила да, презентация Powerpoint. Скажите, пожалуйста, как-то отметьте, да, нет, видна ли презентация сейчас на рабочем столе? Отлично, и Добрый вечер. Ага. Добрый вечер всем. Для меня большая честь участвовать в вебинаре, в дискуссии. Да? Думаю, что присоединятся и остальные дамы к моей презентации, к моей дискуссии. Но ну, я решила, конечно, смотреть в общих чертах роль женщины в мировых религиях. Ну, это буддизм, ислам, христианство и иудаизм. Начну, пожалуй, с самой первой, ранней религии. Из буддизма, да, какова роль буддизма женщины, что имела право женщина, да, на что могла претендовать женщина. Но опять-таки говоря о роли женщины в буддизме, мы должны вспомнить вообще само возникновение этой религии, да, буддизм, откуда она начала берет, откуда вообще в какой стране берет начало сам буддизм. А в ранних произведениях Будды, это как мы знаем, да, основатель религии, Писала о том, что женщины могут не только, женщины могут быть только обманщицы, женщины могут быть и распутницы. Она очень редко, может, очень редко, можно было заметить положительное описание о женщинах как о монахине. Но позже появилась возможность на равных с мужчиной правах достичь вершины мироздания. Однако женщина, которая родилась, тем самым, переносила боль и привязывалась к мужчине. В таком случае, как бы, никогда не достигается уртворения. И, значит, вторая половина прекрасного пола в буддизме, она рождена именно для продолжения рода. Но для этого она проходит через боль. И вот благодаря страданию в мире появляется новая жизнь. Именно поэтому женщинам монархии в буддизме были указаны дополнительные предписания, которые нужно было соблюдать. Смотри. Да, листаем первый слайд. Это Начало. -яй -яй. Начало, прошу а -а -а. прощения, это я так делаю. К подписанию Будды относятся, то есть на первых слайдах, первых четырех, мы можем увидеть храмы, да, те или иные, скажем так, здесь на этом видео, на этом слайде видим храм Христа Спасителя в Москве. Далее, на следующем слайде мы видим... Ага. Мечети в Арабских Эмиратах, это, соответственно, ислам. Далее на следующем слайде мы видим синагогу в Иерусалиме. То есть многие, наверное, из вас были в этих странах, наверняка были на экскурсиях, да, не только в нашем храме Христа Спасителя в Москве, но и, соответственно, знакомые с другими храмами. Значит, то, что как раз-таки о буддизме, да? Значит, предписывали законы для женщин, предписания Будды. Монахиня всегда обязаны поприветствовать монаха, поклониться ему. Монахиня может останавливаться для покоя, только если есть в этом месте. Каждую неделю монахиня обязана приходить на сбор монахов для того чтобы получать наставление. Если женщина, точнее, монахиня совершает грех, да, при совершении греха, монахиня обязана выслушать высказывания всех монахов. А привязанность к женщине, неважно, это жена, или это мать, или дочь, является одной из наиболее, скажем так, сильных земных привязанностей. Она считается в буддизме одним из важных, важнейших препятствий на пути к спасению. А, значит, Гаутайма от Будда разрешил женщинам вступать в монашескую санху и в полной мере участвовать в жизни общины, соблюдением, конечно, дополнительных условий. А, будто говорит, что жены должны подчиняться мужьям, нравиться им, не раздражать их собственным желаниям. Это даже предписано в каноне, в палийском каноне. Далее, что касается материнства, да, отношение буддизма к материнству, это традиционно основывается на благородной истине, о страдании как об одной из главных черт человеческого существования. А также в буддизме высшим идеалом женщины жизни, точнее высшим жизни, считается монашеский целибат. Ценность брака как социального института также признается, да, и существуют определенные религиозные правила, скажем, для семейных мирских буддистов. Далее, что еще можно сказать, да, положение женщин, конечно, в буддизме уникально. Также Будда предоставил женщинам полную свободу участия в религиозной жизни. Он был первым духовным учителем, кто дал такую свободу женщинам, Будда. И во времена до Будды даже еще их обязанности, обязанности женщины были ограничены кухней. То есть им даже не позволялось подходить к святым местам или читать священные писания. А вот Это Да, вот как раз я о том сказала, да, что Будда позволял женщинам полную свободу до, до, до этого времена, Будды, да. Так, далее переходим к следующей мировой религии, к христианству. Как же христианство относилось, да, что разрешалось вообще женщинам, какое она место занимала в христианстве? А, ну, жена в христианстве, в христианском браке привязана была к мужчине, она должна была любить мужчину, подчиняться ему подобно тому, как церковь любит и почитает Христа. Основой брата должна служить именно любовь, а не рабский страх. То есть только любовь, именно любовь, да, христианству христианстве и женщине мужество, которое необходимо для, для того, чтобы совершать добрые дела. А уж добра у женщины часто бывает гораздо больше, чем у мужчины. У женщины гораздо больше мужества для ежедневной деятельности, да? Получается, что мужчина стремится... А поскорее да, покончить с чем-либо, а женщина наоборот лучше принесет, мужчина более предприимчив в христианстве, да, женщина гораздо терпеливее, мужчина смелее, соответственно, женщина крепче. То есть, получается, преимущество в терпении всегда остается на стороне женщины в христианстве. Да. Когда муж воздражен, нужно уступить. Когда он утомлен, нужно постараться найти нужные слова. Все радости и печали мужа, как бы женщина должна воспринимать как общие, да, с мужем одна печаль, заботы тоже должны они вместе делить, скажем так, дает мужу советы женщина, когда муж скорбит, соответственно, и жена вместе с ним скорбит. И одно из главных занятий, которое принадлежит от природы женщине, быть матерью, воспитывать детей, то есть сосредоточиться на семье. И на, пожалуйста, Лапинское... микрофон. Спасибо. Вот те слайды, да, на которых я представляю. Это мы видим венчание, один из обрядов в христианстве. Как раз-таки я говорила о том, что да, жена должна во всем подчиняться, поддерживать мужа. Что, да, обязанности женщины в православии, как раз-таки рожать детей, продолжать род, быть верной мужу. в принципе, эм, скажем так, эти же обязанности, они и во всех других религиях. И, конечно, различия есть, да, там немного, не то, что, там сказать, допустим, ислам намного строже, нет, в принципе, такие же обязанности уже как христианцы. То, то есть тут как бы демонстрируется наше отношение, насколько мы относимся к своей религии, насколько мы почитаем, насколько мы уважаем. Далее я рассматриваю роль женщины. В следующей религии беру иудаизм, тоже одна из крупных миров религий. Но в иудаизме женщина, конечно, это царская дочь, потомок царя царей, который исполняет волю. Свои настоящие истинные достоинства женщина может показывать только мужу. Пока женщина не вышла замуж, она находится в полном подчинении власти отца. Ну, в принципе, как наверняка и в любой другой религии, да? Когда же она выходит замуж, эта власть приобретает ее муж. Главными обязанностями женщины является ведение домашнего хозяйства, опять-таки, да, и воспитание детей. Женщина не должна исполнять все те обряды, которые в определенное время дней дни, в определенном месте совершает мужчина-иуде. Внешность еврейской женщины должна быть скромной. Это касается одежды, разговора, манеры иудейки касается. То есть ее должна, одежда должна доходить ниже колен и локтей, чтобы прикрывать, да, вырезы минимальный, цвет, цвет одежды не может быть ярким. Замужняя женщина обязана, обязательно точнее, должна покрывать свою голову. А на макияж и различные украшения запрет действует только в субботние или праздничные дни. До замужества женщина не должна танцевать с мужчиной, вести себя привольно. Она не должна здороваться с ним за руку и позволять себе другие, конечно, телесные контакты. По поводу воспитания детей. Да, воспитание детей происходит в исконно-еврейских традициях. Дети приобретают еврейскую национальность только от матери еврейки, иначе их невозможно будет считать евреями. Еврейские матери, конечно, очень любят, очень опекаются детей, вплоть до преклонного возраста детей. И вот для того, чтобы ребенок стал евреем, женщина должна стать иудейкой. Поэтому многих интересует, да, как может женщина принять иудаизм. Такая практика, в принципе, общепринята, и она не запрещена женщине принять иудаизм. И принятие иудаизма женщины как бы представляет собой целый обряд, такой же, как, да, допустим, то же самое день Енчане, в Христианстве. Да? Но перед этим район его подчиненные должны достовериться да, в правдивости намерений, что женщина действительно хочет принять иудаизм, да, стать иудейкой. Я, пошла, хотела следующий слайд. Ничего, а, прошу прощения. Это мой первый опыт. Не следите строго. Сейчас я а, Что касается прав женщин в иудаизме, да? Права женщин, конечно, в традиционном иудаизме были намного более расширены, нежели страны западной цивилизации вплоть до XX века. Женщины имели законное право заниматься торговлей, продавать, обладать собственностью, совершать частные сделки. В отличие от западных женщин, включая Америку, которые не имели никаких подобных прав еще сто лет назад, женщины имеют право на брачные консультации. Супружеские обязанности рассматриваются исключительно как да, Супружеские обязанности рассматриваются исключительно как право женщин, а не мужчин. Мужчины не имеют права бить или жестоко обращаться с женами. То есть женщины были настолько защищены, скажем тогда в иудаизме, от вообще тради... Да, значит, вот я что пытаюсь показать, да, на своих слайдах семья в иудаизме, да, рождение детей является тоже, как и другие религии, одной из главнейших заповедей, вот. Но, к сожалению, да, то, что бездетность, бесплодие, оно считалось огромным наказанием. Но ну, что ты, что сделаешь, да? А по поводу детей, да, что приобретает они в национальность, то, что вот я сказала, пытаюсь продемонстрировать правильно, да, на да, вот. Да, вот как раз таки, что я сказала по поводу того, что ребенок стал явлением, женщина должна стать иудейкой. И это, в принципе, нормально, действительно, можно. Так, следующее, что я рассматриваю, какую, да, роль женщины? Роль женщины в ислайне. Следующие мои слайды. Вы знаете, иногда говорят, да, настолько жестокая религия, настолько она вот такое отношение мусульман к женщинам. Я вообще, когда стала читать, да, разбирать литературу по этой теме, была удивлена, насколько вообще мусульмане относятся к жене с уважением, с любовью. Вы знаете, наверное, так, такого отношения нет, как вот в других религиях. Да? Хотя, да, строго отношение, то, что они ходят в бранже, то, что они имеют право разговаривать с чужими мужчинами, да? ходить на выборы. Но, в принципе, в нынешних современных эм, странах, арабских и эмиратах, между прочим, немножечко, как сказать, смягчается ситуация, роль женщины. Все-таки разрешается водить машину, как бы. Хотя это не в каждой стране, да, смотри, что мы берем. Если возьмем Египет, Ирак или Саудовскую Аравию, немножко нынешнее отношение к женщине более-менее смягчается, скажем так, в исламе, да. Ну, конечно, женщины играли важную роль в основании многих исламских учебных заведений. Например, Фатима Альфихрим в основании университета в X веке, она как раз таки является основателем этого университета. Существовали большие возможности для образования женщин в исламском мире. То есть не запрещено было вообще женщинам получать образование. Да? Женщины могли учиться, достигать академических степеней, квалифицироваться, то есть стать учеными, преподавателями. Вообще женщины в исламском мире более вдохновлены, скажем, примерами, жён пророка Мухаммеда, да? Та же Хадиджа, которая была успешным предпринимателем, известной ученый, она была. То есть приводится история о том, как вообще Мухаммед, мы знаем, да, это пророк как раз таки, похвалил женщин медийные за их стремление к религиозным знаниям. А, конечно, в большинстве стран исламского мира права женщин нарушаются, к сожалению. Например, в Египте исламская женщина не может быть замуж за неисламского мужчину. Например, до да, 91% женщин подвергаются женскому обрезанию. В Ираке, например, на 2010 год нет женщин-политиков. Женщине необходимо разрешение родственника мужа, чтобы получить паспорт. То есть, да, несмотря на эти жесткие условия, тем не менее, я считаю, что наоборот, мусульмане больше опекают своего шоу, если у них больше внутри семьи прав, чем, например, в других иных религиях. Ага, дальше. Разрешите дальше представить слайды. Другой, другой. Uh -huh. Просто немного непривычно мне в вебинаре работать. Мой первый опыт. Так, вот, да, мы видим как раз-таки мусульманки получают образование. Замужние мусульманки, да, мы можем увидеть на слайдах. Сама женщина, да, что она имеет право, какие она может совершать поступки, положение женщины, что дают в исламе. То есть она живет счастливо, может быть, любимой. Наслаждаться духовными благами. Это нам кажется, что да, настолько жесткая религия, что мало что позволено женщинам. Вот, Коран гласит, что мужчина является попечителями женщин, потому что Аллах дал одним из них преимущества перед другими. Да, опекает муж жену. Вот отрывки из Корана, соответственно, из первоисточника. Вот, да, как я уже сказала, не только домашние дела, женщина может также да, вот заниматься бизнесом, принимать участие в политической жизни. Но это как бы сейчас постепенно-постепенно разрешается женщине. Да? И как я уже сказала, что паспорт даже запрещено было женщине получать, пока родители мужа не разрешат. Вот, да, здесь более подробнее о жене мухаммеда да, хотя же она занималась предпринимательской деятельностью вот, не было никаких правовых ограничений на женское образование, да, в 15 веке весь, значит, да, были женщины-ученые, как я уже сказала, а, да, в общем-то, скажем так, вот краткий, скажем так, обзор, да, который я постаралась кратко изложить, что может, что имеет право, какие права у женщин в тех или иных, ну, дам вам, конечно, слово, мы что-то поподробнее расскажет в той или иной религии? Здесь вопрос поступил от а, Светланы Екименко. Светлана, я так понимаю, что да. это, наверное, вопрос не столько к Лили Ричарде, а, сколько, наверное, к нашей дискуссии. Нужны ли права, когда такие запреты, Обрезание не имеют права даже машину водить и другое? А, да, да, на, на самом деле мы, женщины проекта Кеша, наверное, скажем однозначно, что... Нам, нам нужны права и мусульманкам. Это вопрос света, пожалуйста, напиши. Это вопрос Лили Ричарди или Я это, могу ответить. Да, Думаю, пожалуйста. что да, мы тоже присоединяться к этому. Вы знаете, как? Опять-таки, если вот то же самое разрешат, допустим, да, да, права, женщины будут водить машины, но все равно какие-то границы должны быть. Я считаю, что, понимаете, чем больше даешь власти женщине, тем больше женщина хочет. В этом плане, может быть, вы с вами правильно, что это все строго, да, есть какие-то границы, есть что-то, вот, которое сдерживает. Ну, эта тема на самом деле, и Светлана это пишет, что это тема для обсуждения для всех, и у каждого человека есть свое мнение, но здесь проект проекте женщины а, определенно немножечко уникальные, потому что женщины, которые... А, Хотят иметь права наравне с мужчинами на многие-на многие вещи. Пожалуйста, если есть вопрос, у Гузель возник вопрос. Мы готовы выслушать. А то у нас, Юля, а то у нас дает возможность выступить, подключает. Подключить Гузель. И даже сама подключилась. А, добрый да. вечер. Здравствуйте. Да, Гузель. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо вам большое. Вот по вашей презентации, по вашему докладу, ни одного нарекания. Очень все интересно, с интересными подкрепленными фактами из истории, картинки. Столько мудрости вас я сегодня увидела. Спасибо, Спасибо вам большое. Вы знаете, вот Светлана написала замечательную вообще вещь. «Для чего же тогда права, если есть такие запреты?» Тут, вы знаете, мне кажется, стоит обратить внимание не на религиозный фактор, не о том, что, о чем гласит, собственно, сама религия, ислам, а все-таки стоит обратить внимание на некие такие ограничения и некие такие традиции народов вот, в определенных странах, в определенных регионах, я вот на самом деле сама являюсь мусульманкой и являюсь примером прежде всего для себя, для своей семьи, для своего окружения. Милые мои женщины, дорогие, вожу машину, обрезание не делали, получаю образование и уже второе высшее образование. делаю социальные проекты, занимаюсь бизнесом, воспитываю ребенка счастливая супруга, в общем-то, вы знаете, мне кажется, здесь вот к этому вопросу я могу отнести ограничения. Вот если человек ограничен, если человек сам по себе хочет быть ограниченным, то все-все-все придет ему на помощь в этом, тогда ему будет попадаться и общество с какими-то жестокими правилами, Тогда ему будут и попадаться мужья, вот женщине попадется обязательно такой муж, который ей будет что-то запрещать, что-то не разрешать. Вот. И вообще, на самом деле, очень важно как раз-таки окружение, очень важно общество. Я вот на сегодняшний день не встречала пока вот в своем окружении, в своем обществе ограниченных людей. На самом деле меня окружают прекрасные, развитые мусульмане, Девочки у меня в моем окружении очень многие водят машину, очень много реализуют себя как жены, как матери, как бизнес-леди. В общем-то, мне кажется, это вопрос к личности в первую очередь, вот, а не к религии или там вот в целом. Если позволите, да, я сейчас немножечко вступлю, да, рядышком сидим. А, прежде чем передать слово Гюзели, и я не могу не обратить внимание на техники, которые а, у нас в чате, допустим, Таня Кубовская пишет из то, что я думаю, что нужно прежде всего обсуждать именно правила, принятые в обществе, в государстве, а не частные случаи, и относительно выступления Лилии Ричарди, она на самом деле как человек, который человек науки, который пользовался информацией, информацией именно источниками, теорией. И мы не просто так пригласили сегодня многоуважаемый Гузель. Я хотела бы, чтобы вы представились, потому что мы приглашали Гузель Мубину. Мы очень рады видеть такую красивую женщину, новую женщину из исламского мира, Истинная, да, которая согласилась быть нашим партнером на вебинаре. Пожалуйста, представьтесь и фамилию, и имя, мы уже знаем, что это Гузель тоже. И все, что вы хотите о себе рассказать, и мы передаем вам слово. Если будут вопросы, пожалуйста, вопросы в том числе Лили и Ричарди. Мы потом их рассмотрим и ответим и рады будем нашему диалогу. Спасибо. Да, буквально да, вчера да. вечером буквально вчера вечером готовилась к вечерней трапезии. Мне позвонила Визель Мубинова, попросила меня поучаствовать в сегодняшнем вебинаре, чему я вообще несказанно благодарна и очень счастлива, что сегодня у меня есть возможность быть услышанной, для себя взять вот какие-то яркие примеры. Очень приятно общение с женщинами разных национальностей, разных конфессий. Я считаю, что вот такие проекты, такие вебинары, они очень важны. Меня тоже зовут Гюзель, Юзель Дубинникова. Я практикующий психолог. Я на данный момент являюсь руководителем женской мусульманской организации «Жемчужина», которая расположена в двух городах Ногинской электросталь. Также мы с моей приятельницей, такой же современной мусульманкой, на Илёй Ханум Соколовой ведем детский развивающий центр «Арбузик». Мы открываемся в подмосковных общинах, при мечетях, при культурных центрах и помогаем детишкам познавать основы исламских знаний в контексте общеразвивающей программы. Я замужем, у меня дочь, воспитываю дочь 4,5 года. Также я участвую в различных вообще, вот вы всевозможных просто не поверите, проектах, в которых возможно участвовать, я во всех участвую. Ну, конечно, таких социально значимых и необходимых. Вот. Основной своей миссией, я все-таки считаю, это раскрытие потенциала женщины. И неважно, в какой религии она находится. Очень важно, вы знаете, вот это вот истинное счастье, которое идет у нас изнутри. А вот оно на самом деле неважно, в этой религии я буду находиться, да, или в этой религии я буду находиться, Бог, Он един. И духовность, вот самое главное, мы должны развивать нашу духовность. И она совершенно не спрятана в религиозных каких-то правилах. Совершенно не в этом духовность. Духовность – это любовь. Вот. А из религии очень многие на самом деле делают какие-то запреты. Что еще сказать? Что еще сказать, не знаю. Как вы считаете, когда женщина вступает в межрелигиозный брак и меняет свою одну веру, правила и устои на религию мужа это хорошо или плохо не является ли это проблемой для женщины смотрите если мы подойдем к этому вопросу с точки зрения ислама то мусульманка женщина-мусульманка не имеет права выходить замуж за мужчину не мусульманина и в моей практике действительно есть такие случаи когда девочки знаете Будучи этническими мусульманками, а, как сказать, девочки пока еще не вставшие на религиозный путь, на путь духовности, они выходили замуж за мужчин не мусульман. действительно возникали со временем какие-то разногласия, действительно возникали какие-то споры и конфликты. И очень многие девочки молятся и хотят, сказать, хотят привести своих мужей к исламу. Опять же, мы подходим к этой проблеме немножечко иначе. Если мужчина, мужчина э, и захочет принять ислам, то примером в первую очередь будет являться его собственная супруга. То есть если мы занимаемся нравоучениями, э, рассказываем о том, какая наша религия прекрасная и замечательная, а сами при этом поступаем каким-то другим образом, сами, например, не выполняем даже элементарных своих женских обязанностей, то, конечно, мужчина будет смотреть на ислам сквозь призму своей супруги, через свою супругу. А лично, я, лично я не вижу проблемы, как вот тут написано, смены религии. Вы знаете, мне кажется, религия – это всего лишь инструмент, так как Господь ведет к нас к пути духовности разными способами. Вот смена религии опять же, вот такой вопрос: смена религии что значит смена религии? Бывает же такое, что мы живем, и мы в неосознанности некой живем. И вроде бы как бы мы понимаем, что где-то там, что кем-то мы созданы, что есть Бог, что есть какие-то правила, есть какие-то традиции, но когда мы приходим осознанно уже, к познанию Бога. Тут Господь непременно даст нам инструмент. И этот инструмент, я считаю, как раз-таки есть та или иная религия, к которой я с большим уважением отношусь, ко всем религиям. Вот. Для меня это не проблема. Настолько интересно вас слушать. Спасибо, дорогая Гюзель. Дорогие подруги, вы можете писать. Вот Таня пишет, Юкубовская. Вам не кажется, что мы несколько отходим от основной темы вебинара? Ну, мне лично не кажется, потому что это идет диалог, это выслушивается мнение. Мнение относительно, да. Отвечали И... на вопрос. И Гюзель спасибо. отвечала на вопрос. Спасибо большое. Если будут вопросы, еще можно писать. Гюзель, спасибо большое. И, конечно, мы не можем обойтись... Без нас, инициаторов данного проекта, инициаторов сегодняшнего вебинара, э, еврейских женщин, представителей иудаизма. И я с удовольствием слово представляю наталья Бабаян. Наташа, ты здесь? Да, добрый день. А, добрый я про нас. Угу. Добрый день. Я очень рада участвовать в сегодняшнем вебинаре. Я очень рада видеть здесь старых своих знакомых женщин и также новых. О чем я хочу рассказать? Иудаизм и женщина. Женщина в иудаизме вчера и женщина в иудаизме сегодня. Это очень интересный вопрос. Это сложная и очень противоречивая проблема. Все основные письменные источники иудаизма, которые создавались там более 3000 лет назад, они создавались практически все мужчинами. Да? И это всегда разные взгляды на женщину. И мы должны всегда помнить, что все, что писали мужчины тогда, это также содержит взгляд на особенности культурно-бытового уклада. Это разные периоды еврейской истории. Отношение к женщинам в разные периоды еврейской истории тоже было разное. Да? И поэтому, когда мы видим на страницах литературы нашу еврейскую героиню, она не обязательно отображать реальное положение дела, да? потому что мы знаем, что всегда есть явные лидеры, и всегда есть скрытый лидер. И если скрытый лидер, это не значит, что он не лидер. Давайте попробуем разобраться в этом вопросе. Да? Ну, сейчас, вот в том времени, в котором мы живем, мы понимаем, знание – это сила. Да? Кто обладает знаниями, тот силен, тот может ориентироваться в мире. Да? И как было раньше? Раньше вся власть была в еврейском мире в синагогах, это молитвенный дом, и в Ешивах. Ешивы, как правило, были на базах синагог, Ешивы – это дом, где учатся мужчины, да? и женщины не допускались до власти. Считалось в определенный период, что женщины слишком глупы, чтобы изучать Тору, Талмуд, и как бы даже если вдруг им позволялось это делать, то только отдельно от мужчин, да. Но... Есть в Талмуде множество таких интересных примеров, когда мужья учили своих жен законам, потому что, ну, женщина, это быт, да, это семейная чадра, она же должна понимать, там, приготовить еду, там, э, что такое ритуальная чистота, как вести хозяйство, как там, не смешивать одно с другим, какая должна быть одежда. То есть очень-очень много бытовых вещей, Мужчина должен понимать, что я свою жену научил, все нормально, она сделает все как нужно. И, в общем-то, Талмуд и талмудический закон, они резко ограничивают права женщин, да, это было связано с многими совершенно бытовыми вещами. Это и ограничения на приобретение владельной собственности, какой бы то ни было, да, это могли быть вопросы от крупного строения до земельных вопросов. Были большие проблемы с наследованием, да, и с завещанием, да, это тоже было не очень понятно, как, потому что всегда речь шла о том, что наследник – это мужчина. А женщина не допускалась до, в общем-то, до суда. И не просто, чтобы быть судьей. этом, в общем-то, не было никакой речи. Она не могла даже свидетелем быть в суде. Это очень ну, неприятный такой момент. Но представьте себе, вы состоявшаяся личность, у вас семья, у вас дети. И вы не можете быть свидетелем в суде просто потому, что вы женщина. Это обида, это унижение. Сейчас мы понимаем, что это, конечно, неправильно. Тем не менее, были времена, когда женщины поступали не такие образом, В нашей истории, ради справедливости, нужно сказать, что, в общем-то, были раввины, были такие раввины, которые всегда старались это как-то немножечко сгладить. Они понимали, ну, как бы, они понимали, что женщины, они могут быть очень такими крутыми в хорошем смысле слова, да? Они обучали своих дочерей Тори. То есть мы знаем жен прекрасных, которые благодаря именно им, в общем-то, наши родины наши мудрецы стали тем, кем они являются. Например, была Рахель, да, которая вышла замуж по любви, по великой, огромной любви за Арабия Кива, одного из наших величайших мудрецов. И он очень долго служил у богатого папы, пастухов. И только после того, как он ей пообещал, что он станет знаком Торе, что он будет учиться, она сказала, да, я буду тебя замуж. То есть смело можем сказать, что именно благодаря этой прекрасной женщине у нас появился такой еврейский. Была Брурия, да, она была очень остроумная, богобоязненная, да, она была тоже женой, раби Мейера. Она была очень, она была очень крута, как бы сказали сейчас. Ни одно решение не принималось без ее такого корректного вмешательства. В еврейской традиции также есть женщины-пророчицы, которые обладали невероятным даром, да, есть Мирьям, есть Дебора или Двора, как ее еще звали, да? Эти имена вообще навсегда, по-моему, останутся в сердце еврейского народа, в сердце вообще еврейского наследия, потому что это женщины, которые оставили свой отпечаток. Мы знаем о дочерях слов Это первый вообще в истории еврейский прецедент, когда э, сестры, дочки некого человека, по имени слов пришли в суд и сказали, мы так же имеем право на наследование, как и, в общем-то, мужья. Ну нет, нет сыновей, но есть мы. И мы добиваемся права наследования Землей. Это очень интересно, да? Это всегда очень интересно. А, вообще существуют такие фундаментальные противоречия, потому что, с одной стороны, у нас есть библейский закон, который всегда стоит на стороне мужчин, и всегда есть библейские рассказы, которые, как правило, говорят именно о женщинах, и как правило, они стоят на стороне именно женщин. Это тоже очень интересно, да? И когда мы читаем еврейские тексты, мы видим, что всегда шла закулисная работа, если можно так сказать. Да. Например, Сара, почитаемая, одна из наших прекрасных, почитаемых про матерей Сары, да, которая меняла именно на протяжении жизни в соответствии с своим развитием. И ее муж Авраам, потрясающий, невероятный лидер еврейского народа, про который мы очень много можем говорить. И мы знаем, что Авраам ни одно решение не принимал без того, серьезное решение, без того, чтобы не поговорить со своей женой Сарой. Она была пророчица, она была равна ему, но она была другая. И вот именно вот в этом факте Авраам и Сара равны по значимости, но разные по предназначению. Можно, в общем-то, найти ответ. Что такое женщина, мы вчера и сегодня. С переходом времен мы видим что роль женщины менялась. Изначально женщина не могла ничего, без и денег. Потом есть Авраам, есть его жена, она становится его помощницей. Это живой пример того, как женщина помогает своему мужу развиваться, нести людям, нести людям хорошее, светлое. И дальше, если мы говорим о книге Торы, да, мы переходим к главе исход, и Мы видим трансформацию. Что у нас в главе Исход? У нас есть Мириам. Помним эту историю, да? Прекрасный мультфильм диснеевский «Принц Египта». Я думаю, что очень многие его смотрели, я всегда рекомендую посмотреть, потому что он так тезисно, полтора часа красочно в картинках показывает, что и к чему. Появляется Мейрем. Изначально она вообще где-то за кулисами. Это просто девочка, которая смотрит из камыша, что происходит с ее братом. Да? Когда происходило, фараон, понял, что египтяне, они становятся слабыми, потому что евреев становятся все больше и больше, работ становятся больше и больше. Может быть война, может быть бунт. Печаль. что бы с этим надо делать. Он издает указ о том, чтобы убивать еврейских младенцев, мальчиков. И мама рождает Моисея, она его прячет, и потом она делает колыбель, пускает туда младенца, пускает в Нил, который, как мы помним, был египетским божеством. А Мирин, она просто смотрит из камышей, что происходит с ее братиком дальше. Но вот потом она принимает явное решение. Она Дочь фараона, она приходит купаться, она видит этого ребенка к дочери фараона достаточно дерзко говорит, ты не что чтобы принесла еврейскую кормилицу, привела еврейскую кормилицу этому мальчику. Это сложно представить времена, с женщины сегодня еврейской на женщину тогда. С это могли просто убить. Но это очень круто, то, что сделала Мирим. Она играет ключевую роль в создании всего еврейского народа. Потому что именно с ее просьбы начинается история активного спасения женщинами Моисея. А дальше уже, когда Моисей вырастает, выводит еврейский народ. И он выводит его через берег, по дну Красного моря, с помощью Всевышнего. И вот тогда, на том берегу уже, что делать Мирим? Мирим, она вообще, ну, как бы, она не ждет того, чтобы ей был какой-то указ. Всевышний сверху сказал, Мирим, ты должна сделать то ли это. Что Моисей должен сказать, там, пам-пам-пам, Мирим, иди же, и пой. Она ничего этого не ждет. Она просто берет в руки тим -пам, мы не знаем, что это был за инструмент. Видимо, это что-то было очень такое звенящее, благозвучное, как душа женщины. И она просто идет с песней, с танцами, и она увлекает за собой других женщин. Она не ждет команды. Она просто понимает, что это то время, это то место, где она может проявить себя на благо всех. Она увлекает женщин за собой. Это такая разница. Да, да спасибо, Светлана, как мы с вами. Это проект кэши. Я всегда говорю про то, что про кеша это женщина иудаизма сегодня, смотрящая в будущее, всегда помнящая, откуда мы пришли. И это именно та разница – женщина тогда и женщина сегодня. Поэтому я очень рада, что мы с вами здесь, и я вижу таких активных женщин сегодня. И Спасибо, что я с вами. Если вы хотите о чем-то спросить, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Наташа, спасибо за такой вкусный... Очень вкусное, да, выступление, э, за эти примеры, на самом деле и, и то, что те вопросы, и реплики, которые они есть, хотелось бы, чтобы Танечка Якубовская, Таня, ну хочется тебя послушать, потому что вот я понимаю, что ты не можешь, да, ты не можешь молчать, и тебе хочется сказать, мы... Для этого проводим вебинар, для того, чтобы была дискуссия, для того, чтобы был обмен знаниями, обмен мнениями, обмен информацией. Ну, а как без первоисточников? Пусть религия, не религия, но это источники: мусульманские, иудейские, христианские, как без них обойтись, потому что все, что есть там... Все те вещи, которые там описаны, мы все равно берем за инструкцию сегодня, даже порой не понимая об этом. Спасибо большое. Если к Наташе есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Таня, ты можешь подключиться? Таня Якубовская, ты можешь выйти на связь с нами, подключить видео и аудио? Напиши, Таня, есть у тебя возможность? Ну, выступи, Таня. Получается? Наташа, я это не, не, не убирайся пока. Хорошо. Пробуй, давай, Танечка, пробуй. А, Наташи, есть еще вопросы? Наташа, пишите. Наташа, но ну, если будут, ты подключишься. Спасибо большое, это было ярко. Таня, что у тебя получается? Мы ждем. Пока не, не отошли от иудаизма. Но если у тебя это затянется, мы готовы тебя выслушать и после православия, потому что сегодня у нас принимает участие от православных женщин. И я очень рада этому. Кстати, не первый раз в вебинаре, по-моему, Галина и в прошлый раз участвовала. Так. Галина Сморянко, председатель организации православных женщин города Ульяновска. Есть такая организация, и Галина сейчас, является нашим партнером, входит в рабочую группу президентского гранта города Ульяновска. Галина, вы готовы подключиться? Если готовы, мы вас ждем. Танечка, а ты пробуй тогда после, после православия, после христианства. Галина, получается у вас? Нажимайте на... А, микрофон нажимайте на видео. Так, звук идет, Галина. Галина, скажите что-то. Поприветствуйте нас. Вы здесь с нами? Я с мамой, но у меня отказала камера. Я не могу включиться. Мы готовы. Конечно, мы хотели увидеть красивую женщину. Но если не получается, пожалуйста, а, да. мы буду. вас хорошо слышим. О теме. Итак, тема у нас «Женщины в национальных традициях» как относится православие к женщине, какова роль женщины в православии, в христианстве сегодня. Мы готовы вас выслушать. Галина, вы здесь? Я здесь, но что-то у меня не получается пока. Мы вас слышим, говорите, говорите, мы без камеры. Мы вас а. слышим. Да, ну, да, дорогие да. мои женщины, я согласна, с последним выступлением. Действительно, женщина ранее и женщина сегодня – это абсолютно большие две разницы. Мы с вами такие активные, современные, образованные женщины. И женщины в православии, мне кажется, имеют больше прав, нежели женщины других религий. К счастью, может быть, или к сожалению, православные женщины свободны в выборе себе супруга. У нас очень много межнациональных браков, и вы это прекрасно знаете. Хотя православная женщина, допустим, выйдя замуж за мусульманина, она считается с традициями супруга, принимает его обычаи и традиции той религии, которую соблюдает супруг, но тем не менее она вольна и в своей религии, в своих обычаях и традициях. И я знаю очень много православных семей, где в равной степени считаются и из, из другой религии, и соблюдают и те, и другие традиции. И хотел бы вам сказать, что в этом году наша организация называется Союз православных женщин, а отмечается столетие Союзу православных женщин России. И патриарх Кирилл, он благословил православных женщин на проведении съезда. В этом году будет, где-то в сентябре месяце, хотели сделать в июне, но из-за чемпионата мира по футболу перенесли. И на последнем всемирном русском православном соборе, на котором мы присутствуем постоянно, мне очень понравилось высказывание нашего патриарха. Он сказал, Бог един. И на этом соборе присутствовали лидеры всех значит, религий мировых, в том числе иудаизма, буддизма, ислама, и взаимоотношения между всеми лидерами этих религий настолько добрые, добрые, чувственные. И мне очень нравится то, что мы являемся женщинами-воплотителями как раз вот такого вот обычая добрососедства, радости, содружества. Вот эти, вот эти вебинары, они показывают о том, насколько наши, так сказать, ну, традиции, вопросы, может быть, проблемы, они близки всем, и мы их сейчас активно обсуждаем. Но для православных женщин, думаю, как же, так же как и для других, очень, значит, они славятся своим милосердием. И когда мы смотрели в архивах историю возникновения общества Союза православных женщин, мы знаем, что они начинали, женщины, эти созданием школ для сирот каких-то богоделий для больных, для обездоленных. И вы прекрасно знаете, Инна, что мы как раз, ульянские женщины, воплощаем такой проект, как Дом милосердия. То есть мы продолжаем давние традиции православных женщин. И наш Дом милосердия прекрасно функционирует. Мы за свой небольшой период работы оказали помощь женщинам, которые попали в трудную жизнь ситуацию. А это женщины с очень непростой историей. И мы их у себя приютили. Мы не сделали ни одного аборта, вот мы родили всех новорожденных. У нас за год родилось семь новорожденных, прекрасных детей, что очень приветствуется нашим митрополитом симбирским и новоспасским Анастасием. Мы совместно работаем с национальными культурами-октономами, очень дружим с Вариной из Ульяновска, которая как раз является представителем вашей религии, очень дружим с мусульманами и, и с другими, значит, женщинами из и, и других национально-культурных автономий. И мы себя храним все свои обязанности в вопросах сохранения семейных ценностей. И очень много уделяем внимания среди нашей молодежи, выступаем в вузах, в средних учебных заведениях и постоянно Эту тему муссируем не только на своих узких совещаниях, но и выносим это на широкие совещания в городе Ульяновске. Завтра, например, я буду принимать участие не только я, но и женщин других национальностей, а у Фаины Рыкер где будет проходить мероприятие «Венок мира». Это в преддверии, вернее, оно посвящено Дню России. Ведь Россия такая многонациональная страна, как и наш город Ульяновск, как и ваше тоже муниципальное образование. И вот завтра такое приятное у нас мероприятие пройдет в городе Ульяновске. Я, наверное, вас утомила, может быть, что-то спросите у меня. Спасибо. Галина, огромное-огромное спасибо, потому что на примере традиции православия вы показали те яркие и нужные, и вообще классные дела, которые вы делаете. Ну, я, не знаю, я, я, я слышала, я, я знаю о ваших делах еще с семинара, но хорошо, что вы есть. Я что вы Спасибо. Даете возможность появиться на свет новым детям, и это здорово. И если есть вопросы, Галине, пожалуйста, задавайте. Таня, ты сможешь подключиться, Таня, у тебя получается, Якуковская? Инна, я просто одно ещё маленькое добавление. У нас okay. женщина поступает любой национальности. Мы принимаем абсолютно всех Для нас это просто молодая, беременная женщина, которая ожидает ребенка Спасибо. Наверное, это самое главное в межнациональном диалоге, что мы понимаем друг друга, не оставляем женщину ни при каких ситуациях, независимо от национальности. И, наверное, этим мы сильны, этим мы уникальны в нашей стране. Спасибо большое, Танечка. И не получается, да, все, что можно... Таня, Но то, что ты то своими вопросами и своими репликами, ты предложиваясь нашему вебинару, дала возможность нам о чем-то подумать, ответить, по крайней мере, самому себе на твои вопросы и на твои реплики. Мы хотим слышать обратную связь, потому что сейчас наши эксперты представили, представители различных религий, прежде всего, национальностей закончили свой диалог и нам хочется слышать ваше мнение. Пожалуйста, дорогие участницы, мы будем очень рады обратной связи. Вопросы, реплики, предложения, информация, новые знания для нас. Мы ждем. Я делаю полуминутную паузу. Да, Таня пишет, я придерживаюсь мнения, что все религии более-менее одинаково относятся к роли женщин. Наверное, Лилия Ри, Ричарди об этом и говорила. Спасибо, Таня, за, за твою реплику. Да. Если кто-то хочет выступить, включайте камеру, включайте микрофон, и мы вас ждем на экране. Угу. Другой вопрос: как трансформируется это отношение в современном мире? Таня, кому вопрос? Таня, из выступающих, кому вопрос? Пожалуйста, есть пример традиции? Всем Таня, кого ты хочешь сейчас услышать по очереди? Итак, вопрос: как трансформируется отношение в современном мире? Кому ты хочешь задать вопрос мусульманам, иудеям православным? Ну, к православным, я думаю, что Галина э, Смолянка? очень хорошо сейчас нарисовала ту деятельность, которую они проводят на основе православных традиций. Это тот Дом Милосердия, который есть Тань, всем, кому? Ну, об этом никто не будет говорить. Хорошо. Я сейчас передаю слово Юле, но хочу сказать о том, что когда есть вопросы, когда есть вопросы после диалога, это хорошо. Это есть возможность о чем-то подумать, что-то изменить и что-то делать дальше. Да, Тань, мы, наверное, все согласны, что в Израиле в Америке, и в России по-другому, к сожалению, времени не так много, и мы... Об этом поговорим еще впереди, у нас будет возможность. А, Юлечка, я передаю тебе слово. Спасибо большое. Слышно меня сейчас? Да. Ага, спасибо. Я вижу, что меня слышно. Рада еще раз всех приветствовать. Очень приятно вас видеть виртуально и слышать. Просто огромное спасибо нашим экспертам, Совершенно очарована каждая и заслушалась. Это было очень интересно и очень важно. Я хочу нам всем напомнить о том, что наш проект уже перешел в свой экватор. Мы работаем уже полгода. Проект начался в декабре прошлого года. И э, хочу вам рассказать о том, что мы уже прошли первую контрольную точку. И по результатам нашего аналитического отчета э, – фонда президентских грантов к нам нет никаких замечаний это такая радостная для нас для всех новость что же мы сделали все вместе за эти полгода на самом деле уже есть много серьезных результатов я напомню вам что мы работаем в проекте межнациональный женский диалог в девяти городах по трое женщин из каждого города входят в актив рабочих рабочих групп и 27 этих женщин участвовали в установочном семинаре межнациональный диалог Начало пути в каждом городе есть рабочая группа в которой входит 30 представительниц разных национальностей и общественных организаций вообще партнерских организаций за полгода проекта это очень важный показатель Нашими партнерами стали 96 национальных организаций, общин, образовательных, культурных учреждений. И что очень приятно, изменился взгляд партнеров на нашу деятельность. Нас активно приглашают, мы становимся партнерами в разных проектах, мероприятиях. Отношение к женщинам в городах, где реализуется проект, улучшается со стороны партнеров. Мы продолжаем учиться, и это уже третий вебинар, в котором мы учимся. Я напомню, что у нас был также вебинар по социальному проектированию и информационному партнерству. И в результате нашей активности и нашего обучения прошло уже 45 межнациональных мероприятий в различных формах. Мы сейчас о них поговорим. Непосредственно в этих мероприятиях приняли участие 2500 человек. И был охвачен широчайший спектр тем. Мы объединили эти темы в несколько групп. Я буду говорить о, о какой-то теме. Кого-то включен сейчас микрофон, простите. Слышу, у кого-то включен а, микрофон. именно вас... по Да, Галину я временно отключу. Потом включу. Итак, я буду говорить о тематике мероприятий, которые проходили, и буду приводить примеры, я не буду называть, естественно, все мероприятия во всех городах, которые прошли, вы сами их знаете, вы их видите, но какие-то э, примеры я приведу. Итак, первая тема, о которой на своих встречах вы говорили, это роль женщины в национальных традиционных празднованиях. И э, о празднованиях говорили практически во всех городах, на международном женском седере. Курские на молдавском празднике Марцешор, украинские праздники жаборонки и течной посиделки в мытищах, национальные традиции праздников тоже в мытищах, женщина в истории и традициях еврейского народа Пурим в Волгограде, Владикавказе и Ульяновске, мастер-классы пасхальные традиции в культурах разных народов в мытищах, мосты дружбы в Тамбове. Следующая тема. Это «Женщины национальных общин в истории и развитии городов». Эта тема поднималась в Кинешме и в Рязани. Вклад в историю, в историю, в еврейского народа в историю и развитие Кинишмы, также судьба женщины, судьбе народа, встреча о тажикских женщинах, очень, очень интересные прошли мероприятия. Следующий целый блок – это «Женщины национальных общин в развитии межнационального сотрудничества в современном обществе». И в рамках этой темы прошли тренинги по межнациональной конфликтологии в Мытищах и Владикавказе, роль диаспоральных лидеров в реализации миграционной политики на территории Московской области, это было в Москве, мастер-класс «Нужные люди» в Ульяновске, «Будем общаться друг с другом Владикавказ», 8 марта «Владикавказ и Курск», Дискуссия «Двойной портрет во Владикавказе». Следующей темой было привлечение молодежи к межнациональному взаимодействию и пониманию роли женщины в данном процессе. Эту тему осветили в Кинешме на семинаре «Этнокалендарь в пространстве образовательных учреждений». Прошла форсайт-сессия по привлечению детских библиотек Московской области. Фестиваль национальных игр в Тамбове. Свет национальной красоты – это одно из предложенных мероприятий, которое в начале проекта мы предлагали к проведению, прошло в Курске. В Волгограде прошла большая, очень важная межнациональная конференция «Роль женщины в обществе». Следующая тема, которую мы освещали в своих встречах, это становление семейных ценностей, в современном обществе с учетом национальных традиций. И в рамках этой темы прошли встречи «Женщины пекут хлеб мира» в Курске и Рязани, «Круглый стол», семейные традиции и ценности у разных национальностей России в Кинешме, встреча «Школа родственников» в Мытищах, особенности традиции, и ценностей еврейской семьи в Ульяновске. Также на своих встречах выстроили диалог посредством искусства – так, Курск и Мытища совместно провели выставку «Россия многонациональная». В Кинишме прошла выставка «Да здравствует понимание». Мастер-классы «Женские национальные ремесла в Тамбове». «Керамическая мозаика в национальных традициях Кисловодске. То есть вы видите, что многообразие тем оно поражает и формы проведения встреч в рамках этих тем очень разные. Вы обратили внимание, что это были и конференции, и круглые столы, и тренинги, интерактивные встречи, семинары, мастер-классы и много-много-много различных форм. То есть вне зависимости от темы мы можем их проводить совершенно по-разному. И все эти встречи, вся эта деятельность, которая велась за эти полгода – уже привела к социальным изменениям, к очень важным социальным изменениям. Во-первых, вот в, в каждом городе, в который участвует да, в практике, да, еще да, раз, у да, кого-то, да, да, и очень сильно фонит звук. Нет, уже все. В каждом городе, в котором реализуется проект, сформировалось женское межнациональное сообщество. Да, межнациональное сообщество было и до проекта. Но конкретно, чтобы женщины решали какие-то вопросы, говорили о важных для них женских темах, мало в каком городе было. И на данный момент это межнациональное женское сообщество в каждом городе сформировано и поднимаются вопросы роли женщины в современном мире, вопросы воспитания детей, вопросы укрепления семьи, вопросы медиативного подхода конфликтологии, конфликтным ситуациям. Также мероприятия, на которых участницы знакомились с национальными празднованиями, с традициями, роли женщины в этих празднованиях укрепили очень серьезно понимание национальных и религиозных традиций. Общее желание женщин, всех, которые участвовали в этих встречах, было учиться понимать друг друга, жить в мире, говорить друг с другом. И в принципе личное отношение женщин разных национальностей к друг другу по отзывам проведения вот всей этой деятельности, о которой я вам говорила, оно изменилось. И практически во всех мероприятиях за эти полгода, во всех девяти городах была привлечена к ним молодежь. То есть мы не стоим на месте, мы привлекаем молодое поколение, и это расширяет наши горизонты. Все вы видели, что для отражения нашей деятельности в Фейсбуке создана страница «Межнациональный женский диалог». И на этой странице вы сами выкладываете информацию, фотографии о тех важных делах, которые проходят в рамках проекта у вас в городе. И это очень здорово, потому что кроме того, что это... Просто новостная страница, она уже перестала таковой быть. Она стала информационно-методической. И на этой странице мы обмениваемся опытом, что тоже очень важно для нас в процессе реализации этого проекта. Уже большой результат, который пока нарастает. На данный момент. Но мы работаем пока только полгода. С контрольной точки уже прошел еще месяц, и с этого момента еще большое количество мероприятий прошло, интересных встреч, уже новые есть, совершенно обновленные результаты. Мы развиваемся, у нас еще ждет много чего интересного впереди, нас ждет очень важный и серьезный следующий этап по созданию ресурсных центров в наших городах. И я хочу передать слово Светлане, она об этом нам расскажет. Спасибо, Светлана. Добрый вечер всем. Я слушала выступление Юли и ощущала себя уже чуть ли не 13 ноября в Москве, когда мы с вами все встретимся на заключительной конференции нашего проекта. Столько уже сделано. Я очень горжусь каждым из вас. Я очень горжусь нашим проектом. Это классно. Вместе с тем мне хочется э, сказать о том, что на сегодня э, с моей точки зрения, с точки зрения значимости нашего проекта э, важны встречи, и проблемы, которые мы поднимаем, которые реально задевали бы болевые точки, болевые моменты в межнациональных взаимоотношений в каждом из городов, которые мы женщины очень четко, очень ощущаем хорошо. И вместе с тем вопросы, которые социальные вопросы, которые мы можем, женщины разных национальностей, объединившись вместе указать или поддержать наши государственные структуры в их более эффективном решении. И это уже может сделать только объединение центров женских межнациональным диалог, ресурсных центров, когда, которые обеспечат реализацию проекта или продолжение проекта еще через полгода. Я хочу сказать, что... С, для моей, с моей, для моей, к моей большой радости Михалева Евгения Абрамовна большой друг и партнер проекта Кешер. Руководит, входит она в совет, Межнациональный совет при президенте. Она руководитель ресурсного межнационального центра России. Она становится нашим консультантом, и в ближайшее время. Мы надеемся, что рабочие группы каждого из городов встретятся с онлайн в скайпе с Евгением Абрамовной для необходимых консультаций, чтобы у нас было всех, у всех и у каждого из нас понимание, в какой форме женский межнациональный диалог-центр будет существовать в каждом городе. Помните, мы обсуждали это на семинаре. У нас есть все эти записи, таблицы, планы, идеи. И теперь пришло время уже, как бы во второй половине нашего проекта, пришло время реализовать уже и эту методологическую часть нашей работы. Я хочу закончить, еще раз пожелать, поздравить всех с Днем России, который был только вчера. И мы все кто участвует в проекте «Граждане России», «Женщины России», принадлежащие к разным национальным, этническим, религиозным группам, понимаем значение нашего объединения как для развития России, так и для установления тесных отношений с женщинами разных конфессий, тради... разных традиций, разных подходов, разных национальностей разных-разных стран. 13 ноября у нас будет большая конференция в Москве. Я еще раз всех приглашаю на наши, на наши консультационные встречи с Михалевой Евгенией Абрамовной. И желаю всем успехов, идей, мероприятий, встреч. Всего самого хорошего. Спасибо, Света, спасибо всем. У нас еще, наверное, мы не можем не, не предоставить слово всем, кто хочет это сделать, ну, прямо полминуточки, чуть-чуть, если кто-то хочет сказать какие-то слова, пожалуйста, мы ждем, включайте микрофон, включайте камеру. Или просто показаться вот так помахать, это будет здорово для того, чтобы дать свою энергетику. Подключайтесь, пожалуйста, дорогие, подключайтесь. Друзья, с вами надо обязательно встретиться в Москве, обязательно. чтобы вместе наметить дальше сотрудничество. Лилия, спасибо вам большое. Мне очень приятно с вами работать, приятно познакомиться. Удачи на всем. Можно я буквально пару слов да. о Светлане скажу? Я вообще очень рада вас сегодня была видеть. Вы знаете, несколько лет назад, когда я посетила свой первый форум «Женщин-мусульманок», там как раз-таки Светлана выступала, как раз-таки она представляла ваш проект, насколько я помню. Вы знаете, я тогда еще была совсем-совсем молодая, совсем-совсем неопытная. Я только, У меня только-только возникали мысли о том, чтобы начать вести какую-то общественную деятельность. И вот мы познакомились со Светланой, вы знаете… Столько лет прошло, а я до сих пор вот помню вот эту мудрость. И вот очень-очень я вам благодарна за создание вообще вот таких вебинаров, за такие проекты, потому что для нас на самом деле очень важны вот такие примеры. И вот вы представляете, столько лет прошло, а я до сих пор помню вот этот посыл Светланы, вот эту ее улыбку очаровательную. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Я считаю, что наши общие проекты объединяют самых классных, инициативных э, женщин, которые любят. Любят этот мир, любят детей, любят жизнь. И для этого мы и работаем все вместе. Я предлагаю на следующий вебинар начать с того, что все участницы должны подключиться, чтобы мы увидели лица друг друга. И после этого уже слушать всех наших профессиональных докладчиков и выступающих. Грузель, напишите мне ваш электронный адрес. Давайте будем на связи. Прям можно. Хорошо. Всем спасибо большое. И спасибо, спасибо, большое. спасибо. И, спасибо. и Юле. Все, доброго. Всего Всего дальше. Всем доброго. Хорошего лета. Всем хороших отпусков. Хорошо отдохнуть. И набраться сил для новых интересных дел. Ура! Ура!